У вас есть ощущение, то что вы застряли на одном карьерном месте и вы понимаете, что вы заслуживаете большего, но по каким-либо причинам вы стоите, вы топчетесь, не можете лбом пробить потолок. Но давайте подойдем ко всему этому с другой стороны. Начальник, вот там, где вы работаете, начальник, хозяин, шеф... Босс, называйте, как это хотите Такой же человек, как и вы И вот такие же человеческие взгляды, как и у вас Он тоже готов вас поощрять Если вы будете соответствовать не то, что тем требованиям А тем условиям, которые повлияют рост его бизнесу Либо рост фирме, рост заводу Uh, и он заметит вас и будет поднимать то ли по карьерной лестнице, то ли предоставить какие-то определенные премии, либо повышение вашего дохода. Конечно, если бы это не было бы начальнику интересно, то есть он был бы uh, таким корыстным человеком, без исключения есть такие, но мы придем uh, с той точки зрения, если вам нравится ваша работа, вы понимаете, что она отличная но по каким-то причинам вас начальник не видит и вы не можете подняться по карьере выше так вот, если бы начальнику было безразлично ваше существование, фирма, завод магазин, то есть его бизнес неважно где вы работаете он бы сейчас играл в боулинг, либо играл в бильярд транжирил какие-то деньги если бы у него они были как бы лишние но все же он также заинтересован в росте прибыли, в росте продуктивности. И так просто, не проявляя энтузиазма, не проявляя инициативы, вы будете также топтаться на месте и дальше сетовать на свою несчастную жизнь. Если вы ходите на работу, ходите в магазин, фирму, завод, не знаю, где вы работаете, и придерживайтесь только своей инструкции по работе, то не нужно удивляться то, что вы топчетесь на месте имеете тот доход, который вы имеете. Всегда нужно проявлять инициативу, всегда нужно откликаться на интересы начальника то есть если у вас интересы совпадают когда вы заинтересованы в росте фирмы в росте товарооборота либо того предприятия, где вы работаете аналогично руководство вас в любом случае заметит и будет способствовать вашему продвижению просто возьмите проявите инициативу иногда вам нужно... Делать больше, не иногда, а возьмите себе за привычку делать больше, чем от вас требуют по инструкции вообще по должностному вашему пониманию. Вы уже должны внутренне готовиться э, к руководящей должности, либо к той должности, которую вы хотите занять, потому что рано или поздно, если вы будете вот эти вещи проделывать, проявлять инициативу, делать больше, чем от вас ожидают. В любом случае вы подниметесь по карьере, либо получите желаемое. Иногда следует просто подойти до начальника и проверить инициативу, сказать, что вы хотите больше обучаться. То есть может профмастерство увеличить, подготовительное обучение какое-нибудь там специальность другую получить. Сделайте это, и начальник начнет замечать то, что вы стараетесь во благо, во благо него не во благо себя, а во благо увеличения товарооборота, там например, улучшение качества сервиса и уменьшение стоимости товара и так далее. То есть в любом случае вы останетесь замеченными. В процессе вы должны брать ответственность за то, что вы делаете, потому что единственное качество лидера- это проявлять инициативу и брать за это ответственность. Вы должны становиться лидером, никак иначе, берите за, э, ответственность в свои руки, потому что никто не подтолкнет вас сзади, никто не спереди, никто не вытянет, всегда отстраняйтесь от того общества, которое тянет вас вниз, потому что будут такие люди, которые будут говорить, да успокойся, никто до этого не делал этого, а ты вдруг такой появился и проявляешь какую-то инициативу, приносишь какие-то идеи, но всегда знайте, что именно это является толчком, если никто до, никто до вас этого не делал, это плюс вам, так что берите инициативу в свои руки, отстраняйтесь от, тех, от того общества, от тех людей, которые будут тянуть вас вниз и Реализуйте свои идеи, неважно насколько они были бы сложными. Если вы сами не имеете той должности, не имеете должности либо квалификации, либо полномочий, которые позволят вам проявить и реализовать эту идею, найдите тех людей, которые вам помогут. Так что... Берите и действуйте, проявляйте инициативу, и тогда карьерный рост не заставит вас ждать. Также в любом бизнесе, если вы вдруг... Но, э -э, хочу заметить, если вы должны объективно слыш слышать мои слова, вы не должны быть под халимом, вы не должны э подлизаться к начальству, либо делать это во благо того, чтобы э -э, я выиграл, а ты проиграл. Вы должны действительно во благо общей прибыли, общей ценности приносить свои вклады. Если вы понимаете, что вы это делаете ради корысти какой-то, либо ради себя сразу останавливаетесь, это ни к чему не приведет. Берите инициативу в свои руки, так и в бизнесе. Если вдруг... Вот вы когда поймете, что вы, вот вы созрели к своему делу, вот эти качества инициативности, лидерства, когда вы берете идею, и несмотря на, на какие-либо трудности, если идея пришла, значит ее нужно реализовывать. Любая идея зачастую стоит миллиона долларов. Это я вас уверяю, несмотря, вот идея она приходит тоже от таких людей, можно сказать, со вселенной, которые не реализовали свои мысли, а они могли бы стоить огромных денег и э, принести огромную пользу людям. Э, вот именно лидерские качества, когда вы берете идею, э, берете инициативу в свои руки, и самое главное ответственность за свои действия, вы в любом случае добьетесь успеха. Э, вас руководство увидит, вас будут приглашать, у вас будут спрашивать совета, с вами будут считаться, у вас будет свое окружение, свое влияние. И это действительно то, что нужно либо работе, в работе, где вы проводите много времени, либо в бизнесе, который вы создаете и хотите, чтобы он был крепким и прибыльным и долговечным. Но хочу еще заметить одну вещь. Если ваши интересы с начальством не совпадают, если вы понимаете, что вы хотите принести много идей в фирму, помочь росту и саму проявить себя как лидера, но он не располагает вашими интересами, вам стоит задуматься о смене работы. Работы, либо уже подумать э, вид деятельности, именно работу на себя. Это самое главное. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, неважно, где вы его смотрите. Делитесь с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении было успешных людей. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы быть в курсе новых видео, которые будут выходить постоянно на регулярной основе. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.